В апреле у Тимуровцы состоялась встреча на все 100 с Владимиром Толконецей, учителем трудового обучения, на которой пионеры ознакомились с видами сувенирной рукодельной продукции. Ребята вместе с Владимиром Ивановичем вырезали и выпиливали лобзиком по дереву, а потом выжигали медали сувениры с изображением бросенка огонька. Талисманы пионерской организации. Тимуровцы узнали, что слово «сувенит» в переводе с французского языка – «воспоминание, память». Это предмет, предназначенный напоминать о чем-то, например, о посещении страны или какого-то другого места. Посетив сельскую библиотеку агрогородка Вердомичи, ребята побывали на мастер-классе у библиотекаря Елены Дудак. Елена Леонидовна поведала ребятам, что еще в древности – Существовала традиция дарить родным и близким людям обереги, так называемые своеобразные сувениры. Библиотекарь показала, как изготавливать сувениры из подручных материалов, и провела мастер-класс по вязанию крючком. Результатом мастер-класса стал символ белорусской республиканской пионерской организации «Обаятельный рысенок-огонек». Встреча увлекла ребят и заинтересовала тем, что, оказывается, можно и не совсем сложно связать крючком красивую вещь-сувенир из остатков пряжи различных цветов. Изготовление сувенира своими руками – это одно из самых старинных занятий. Психологи считают, что рукоделие вязания снимает стресс, отвлекает от забот и дарит позитив. Эмоции. В рамках заседания любительского объединения «Современник» информационно-библиотечного центра «Современники» решили помочь тимуровцам изготовить закладки-сувениры для книг с изображением талисмана Белорусской республиканской пионерской организации «Рысенка-огонька». Тимуровцы разработали и организовали деятельность интерактивной площадки «Мастерская сюрпризов» с несколькими центрами активности. «Золотые ручки», «Творческое местечко», «Огонек» своими руками. Ребята мастерили сувениры коробочки, вязали крючком талисман БРПО рисенка, выпиливали и выжигали медали, изготавливая закладки для книг. Тимуровцы, изготавливая сувенирную продукцию для ребят как юзащиты детей, на всех изделиях поместили изображение талисмана БРПО рисенка, Огонька». Даря сувениры от души, вы дарите всем хорошее настроение и оставляете о себе благоприятное впечатление. Если вам хочется порадовать небольшими приятными сувенирами своих друзей и родственников, предлагаем помощь в изготовлении. Таким подарком-сувениром будет рад каждый, а вечера можно проводить с огромной пользой для дома и своей фантазии.